Друзья, привет всем. Сегодня я вам расскажу, какие предметы со школы, с института помогли мне добиться успеха. Видео будет интересным, полезное для всех, так что обязательно досмотрите его до конца. Такой вопрос мне задал подписчик, и я всерьез задумался. Начал думать, думать, думать, и знаете что? Ничего не придумал. Реально ничего не смог придумать. По сути, ни один предмет не помог мне. Ни один предмет. Все, что мне помогло, я осваивал в свободное время. Представляете, в свободное время. Смотрите, я осваивал навыки монтажа. В свободное время. Мне нравилось монтировать, когда мы там снимали всякие видосики в детстве, паркур там на камеру там 1,3 мегапикселя. Я сидел, монтировал все вот в этой самой простой программе, не помню, как она называется. Мне это очень нравилось. Я скачивал какие-то там видео с интернета, монтировал их, то есть навыки монтажа. Я осваивал их в свободное время. В школе этому не учат. Потом я увлекся музыкой, начал читать рэп, начал тренировать читку, подачу, начал сводить треки. И мне это все пригодилось сейчас. Вот все, что у меня сейчас есть, это осталось от рэпа. Вот подача, вот жестикуляция это все от рэпа осталось и мне это все реально пригодилось потому что я все свободное время посвящал этому я сидел и сводил сводил сводил сводил и сейчас я сам э, свожу э, звуковую дорожку сам монтирую свои видео я все делаю сам потому что я знаю как нужно чтобы оно было по качеству именно звук понимаете я этому учился в свободное время и мне это пригодилось. Опять же, к успеху вас приведет не образование, а самообразование. Ну и потом финансы. Трейдинг, финансовая грамотность, инвестиции, всему учился сам. Вот сам сидел и гуглил. Залезал в Google, как заработать в интернете. Сам гуглил, читал статьи, читал книги. И помните, я вам говорил, что за 2016 год я узнал больше, чем за всю жизнь. Чем за 11 классов школы, чем за 5 лет универа, представляете? За один год. Потому что я учил то, что мне надо, я учил то, что мне нравилось. Как все легко. И вот к чему я подвожу? Что нужно делать? Какой совет я вам хочу дать? Старайтесь совмещать то, что вам нравится, со школой и с универом. Ну, может, со школы это не так получится, да? А вот с универом получится. Вы можете поступить туда, где вам будет интересно. Вот представляете, 11 лет школы, по сути, впустую. Именно по знаниям, по каким-то навыкам. 5 лет универа впустую, представляете? Сколько это? 16 лет? Я за один год освоил азы финансовой грамотности. Я понял, куда мне нужно двигаться за один год. А 16 лет впустую. Представляете, если бы этому учили меня 16 лет, если бы я в этом плане развивался, какого бы я результата добился? Моя любимая в универе изучала Стивена Куови, изучала Киосаки, ей дали задание по акциям. Это был 15 год, когда мы жили еще в Харькове. И я тогда учился трейдингу, я сидел, учился этому, а они это изучали в универе. Я сидел, гуглил, моя любимая на парах это изучает, а я это гуглю сижу на съемной квартире гуглю обучаюсь этому представляете а если бы я это учил и вот ей дали задание по акциям нужно было выбрать 4 акции аргументировать почему ты их выбрал зайти в хорошей позиции и она обратилась ко мне с этим заданием вот мы выбрали акции вместе мне это было так интересно представляете, если бы в универе у меня были такие задания мы тогда выбрали, помню, акцию Apple, акцию Nike, McDonald's, еще что-то мы там выбрали. И я тогда расчертился, там линия поддержки. Говорю, вот здесь нужно заходить. Это, блин, пятнадцатый год. Все акции зашли. Блин, ну, вот такие были задания. И мне это нравилось, но я это сам изучал, а она этому обучалась в универе. Вот к чему я веду, да? Постарайтесь совместить, если это возможно. Вот вам мой совет, потому что Понимаете, вот в универе, по сути, та часть, которая идет на обучение, именно на знание, та часть, которая идет на знание, она просто, ну, впустую. Вот я потерял по знаниям 11 лет школы и 5 лет универа. Просто по знаниям нахрен потерял. Я приобрел в другом. И здесь я вам хочу сказать, что если уже не получилось у вас совместить, как у меня вот не получилось, это все равно круто. Нужно поступать в столицу... Похрен куда, если не получается на то, что ты хочешь, на то, что тебе нравится, главное поступить. Это у меня так было, потому что я приобрел э, навыки там, коммуникативные, это общение, это школа жизни. Это школа жизни, общежитие, столица, это школа жизни, это мотивация. Большие здания, крутые тачки, новый уровень жизни, это мотивация. Поэтому в столицу обязательно, именно в столицу. Лучше даже, я думаю но это мое мнение поступить в столицу на то что тебе не нравится чем поступить куда-то непонятно куда где тебе нравится так что ребята какой вывод самообразование это основа основ к успеху вас приведет только самообразование а если вы сейчас в школе что вам делать хотя бы сфокусируйтесь на те предметы на самые важные предметы на английский к примеру на географию там на что еще можно на экономику хотя бы на эти три предмета на математику сфокусируйтесь на них найдите что-то в этих предметах интересное. ну потому что школьная программа ее уже не изменить ты не можешь ничего выбирать это не институт понимаете все школа есть школа поэтому нужно извлекать пользу потому что вот 11 лет ну жалко терять 11 лет по образованию просто вот впустую я бы еще дал упор на языки, потому что сейчас мне вот русский язык у меня самая плохая оценка была по русскому языку и вы скажете ну это понятно да вот и сейчас мне он нужен русский язык вот и я сейчас его учу получается ну гуглю я его так учу сейчас вот то есть грамотность тоже очень важна по сути школа подготавливает нас ко всему ко всему кроме реальной жизни вот так получается по сути в школе нужно изучать три предмета это отношение Отношения, взаимоотношения – это самое важное, что вам пригодится в жизни. Потом финансовая грамотность, туда можно элементы математики, прям азы, понимаете, какие-то там проценты изучать, азы вот финансовой грамотности. И здоровье. Здоровье – это тело, это организм, это не биология. То есть убрать все лишнее и физкультуру туда добавить понятное дело это основа вот эти три предмета это основа здоровье отношения финансы это прям основа вот вы выходите в реальную жизнь и вы с этим сталкиваетесь и еще там три предмета не знаю какие английский какой-то язык история там география все вот что нужно представляете если бы нас этому учили 11 лет. Я не знаю, чему можно учить 11 лет. Да если бы этому нас обучали 11 лет, да мы бы стали после школы, не знаю, гуру жизни, мастерами жизни. Мы бы вышли со школы уже, не знаю, миллионерами. Мы бы уже в школе становились успешными, да, если это ребенку объяснять. Уже в школе. И вот этой вот базы нам реально бы хватило на всю жизнь. Потом уже можно изучать какие-то специальные предметы, чем-то там увлекаться. Но вот эта вот база, она бы у нас осталась. Эта база необходима для счастья, чтобы выйти и стать счастливым человеком в первую очередь. А потом уже там чего-то добиваться. Итак, друзья, на этом я буду прощаться. Давайте подведем итоги. Самообразование ⁇ это основа-основ. А если вы чем-то увлекаетесь в свободное время, старайтесь связать это увлечение с дальнейшей вашей жизнью. Понимаете? Вот я связал. Я связал музыку, монтаж. Рэп, я все связал, я сейчас этим по сути занимаюсь. Своеобразные, можно сказать, клипы снимаю, только полезные клипы, рассказываю о своей жизни. Тот же рэп, тот же клип, музыка даже есть на фоне. Чем вам не рэп? Только в другой манере. По сути, смотрите, какой вывод? Я занимался одним делом всю жизнь. Одним делом я занимаюсь всю жизнь. Я занимаюсь, вывод, тем, что мне нравится все точка. вот вам секрет успеха а если вы еще сумеете связать обучение там в универе со своим увлечением представляете каких успехов вы добьетесь вы не будете терять время вы всегда будете заниматься тем что вам нравится вот такая простая мудрость и самое главное то что это будет делать тебя счастливым потому что ты будешь делать то что тебе нравится друзья огромное спасибо вам за просмотр за поддержку подписывайтесь на мои полезные каналы Ссылочки в описании. Подписывайтесь на мой инстаграм. Я там стараюсь писать для вас крутые полезные посты. Если хотите следить за моим состоянием, хотите посмотреть, как я зарабатываю, добавляйтесь в канал по инвестициям. Открытый канал. Первая ссылка в описании. Я там показываю, рассказываю, где у меня деньги, что я делаю, даю советы. Короче, подписывайтесь. Всем желаю заниматься тем, что вам нравится. Потому что самую большую ошибку в жизни люди совершают тогда, когда они даже не пытаются зарабатывать на жизнь. Тем, что им нравится Если согласны, ставьте лайк Если понравилось видео, ставьте лайк Если не понравилось, ничего не ставьте Всех люблю, целую, пока